А следующее еще государство, которое надо принести в жертву, это Турция. Россия зря дружит с Турцией. Это роковая ошибка, это ужасная ошибка. России надо было еще не поздно поддержать курдское национальное государство. Там курды. Чтобы спят, развалили на куски видят Спят и видят, спят и видят что, чтобы наконец у них появилось национальное государство. Курды, курды живут в четырех странах – Ближнего Востока, как вы знаете, Турции, в Сирии, в Ираке и в Иране. Ну, Иран – наши союзники, но сегодня союзники, завтра нет. Нам курдское государство абсолютно необходимо. Приблизительно 40 миллионов будет угу. государство, Много. И это государство будет априори враждебно Турции. Поэтому Турция уже никогда не встанет в ранг крупнейших держав Ближнего Востока. Это, это очень выгодно для России. А зачем же мы с ней дружим тогда? В чем смысл? А просто советники, наверное, идиоты у царя, предполагаю я. Неправильно интерпретировать, не нужно нам абсолютно, либо, вторая, мне приходит в голову такая роковая мысль, я не хочу в нее верить, что мы, Россия, преследует интересы «Газпрома» тогда. Значит, «Газпром» заинтересован в строительстве этого турецкого потока. Помните, как «Газпром» бился за строительство Южного потока – там не сошлось, теперь они эти трубы уже быстро заготовили, лежат на берегу Черного моря, только погружая строй. Значит, одно из двух, а может быть, оба вместе – интересы «Газпрома» и советники-идиоты. Вы что думаете, советники умные? Да ничего подобного, Нет, легко ошибиться. Легко ошибиться. Нам Турция совершенно ни зачем не нужна. Вот подумайте, что они нам дали. Да, я сколько помню, мы полтысячи лет с ними воевали. Полтысячи лет, ладно, оставим. Вот, давайте при, при, последние пять лет, что они нам дали? Они, они убили нашего летчика да. в воздухе, сбили наш бомбардировщик, мы с ними не воевали абсолютно на сирийской территории. Они убили нашего посла. Убил его какой-то из охранников Эрдогана, потому что существует фотографии, где Эрдоган вместе с этим охранником, вот есть же, вы их видели, я их видел. И, э, э, и что они, чего они еще? Они требуют от нас постоянно чего-то. Дайте нам продавать помидоры. Дайте нам, э, дайте нам ваших туристов. Они нам что дали в вот, последнее время. Что? Конкретно вы можете привести? Я не могу. Ну, бывают строители турецкие. Я только строители знаю. Лично я. Ну и все, в общем-то. Ну, что у нас своих строителей не, не найдется. А политической пользы не знаю. Лично я никакой не вижу вообще. От никакой не, не политической, никакой другой нету. Нету пользы.